3 до два рубля я взял, он крошится весь. Ну, надорожили ну, пожалели. Да. Если крошится, значит надорожили мы. Конечно. У нас также селит крошится. Скажешь, от мука хуево, не правильная Да, неправильная мука. В не добавлено. Ну правильно, а кто тебе сейчас будет хлеб настоящий? Мы же не в СССР Но... живем. В хороших хлебах, когда в магазинах сами месяцы продают, вот там, это, там и там... Мешками коням покупали, находим мешок, картофель не любят, мешки, мешками, коней, свиней, коней, и какое сало было? Оно не замерзало. Мешок хлеба, магазин, да. Оно не замерзало, я видел это 40. сало. Они сдавали просто, у нас бойня была, в Китовке, вот, они сдавали туда. О ней, конечно, давай.